Население и к часаму доступу больше не имеет, смысла нахождения часов этой башни тоже больше нет. На 100 лет переместили на склад. Здесь часы простояли порядка 30 лет, пока в 1690-х годах не заказали новый часовой механизм из Стокгольма. Прекраснейший четырехсторонний механизм. Часы были видны со всех четырех сторон. Провисали они довольно большой, примерно такой риф. А я еще никуда не подтянулся. А Сейчас же мы можем увидеть от них следы. Вот в этой части остались металлические скобы. Они описывают квадрат, который как раз-таки держали в свое время циферблат. Купол классический, шатрообразный. Странного нет, шпиль довольно высокий и флюгель в виде петуха. Несмотря на то, что страны Прибалтики, все христиане, да, православные, католики, литеральные, кранцискатые, доминиканцы, вот это вот все, вроде верим в этого бога, но с некоторыми нюансами, а языческие корни все еще остались. Как раз таки петух, флюгель в виде петуха, это одна из да, таких частей. Да. А люди верят, что петух это около священное животное, которое живет на стыке двух вещей. Собственно, день-ночь, жизнь-смерть. и что с криками петуха происходит зарождение нового дня, а значит, что ночь высшие силы нас защитили, а днем мы должны справляться уже сами. А церковь, естественно, говорила, что это еретичество, от этого надо отказываться, но, как бы, а вот она не там, никуда это не делалось. И заставить людей залезть на шпиль башни и под... снять все это дело, не то чтобы сильно просят. Такой вид башни сохраняется до 1710 года, пока сюда не приходят, собственно, войска Петра Первого. Сам до Петра здесь набегами был дважды, 1706-1710 год. И как раз таки перед тем, как он сам сюда пришел в 1710 году, он посылает сюда Федора Матвеевича Апраксита. Осада города порядка, продолжалась порядка двух с половиной месяцев, плюс еще потом восемь дней массового арта обстрела. И если мы после вот этого обстрела выглянем в окно, так, башки, мы увидим, что на набережной никакого, никаких жилых домов не существует. Их просто все стерли. Собор Святой, Мас... собор Святой Марии Святого Волофа был тоже практически полностью разрушен. От него там остались кусочки стен. Пострадала даже круглая башня. У нее кусок стены вырвало. Есть упоминание о том, что после военных действий круглые башни восстанавливают. Здесь вы хотите, чтобы восстановили в первую очередь. И когда Петр получает этот список, он очень сильно удивился, что там нет собора на восстановления. Люди очень просто это объяснили, потому что они не смогли идентифицировать то, что осталось, как собор. Там куски стен какие-то валялись. Петр приказывает его восстановить. После его ремонта он приказывает его осветить. Теперь это называется храм Христа Спасителя, православная церковь. Эту башню забирают у города, отпиливают кусок шпиля, то, что осталось, и ставят классический православный крест. Теперь это звонится православной церкви. А 1753 года, точнее 1750 года, у нас заканчивается строительство Айнских укреплений, которые находятся за замком. Да. А в городе городской патрон. Еще один. Башня выгорает полностью. Из 10 колоколов вышел только один набатный колокол большой. Часовой механизм можно сказать, что остался старый, но по процентовке тогда говорили, что заменили порядка 80% процентов потому практически полностью новая. Сама же Анна Ионовна сюда приезжает в 1753 году, видит, что часть домов все еще находится в развале, вскоревших, и после приемки оборонительных сооружений она приказывает и таможни выделить все аналогии собраны за год на восстановление оставшихся домов, безвозмездных, без возвращения к казну. Часть средств, естественно, пускается на восстановление башни. У нас ставится новый купол, классическая обороченная форма, такая, в виде шлема. Так как колокол у нас теперь один, больше не привязан к своим собратьям, его можно разместить где угодно. Поэтому размещают на самой-самой верхушке башни, даже выше, чем все стены. Соборский Мористоу переходит в городу. Город его использовал несколько лет как склад, потом отдают католикам, у католиков уважали военный претендант. Да. Ну, нелегко у нас церковникам приходится в городе, сложно у них все с этим делом. Православные же строят себе Спасо-Преображенский собор. Уже вот как это принято, с архитектурой именно православных церквей, потому что там же все-таки архитектура католическая. Но есть одно но. Они к своему собору не пристраивают звонницу. В проекте не было изначально. В итоге часовая башня еще 10 лет. Это звонится спаса паса собора, который находится в 600 метрах от нас. Наверное, очень удобно было звонить здесь и приходить вот туда. В 1790 годах спаса Преображенского собора все-таки пристраивают звоницу. Церковь отказывается от этого строения в пользу города. Город возбирает себе, нарекать сторожевой башни. Здесь все так же работает. смотрите ходит туда-сюда. И через 2,5 года еще один пожар. Выбирает порядка 70% домов. Пожар тогда был. Очень ужасный город, очень сильно пострадал, и буквально через полгода, через выборы приезжает Екатерина Вторая, одержала на путь Финляндии. Об этом мы поговорим что, да, ну, закрыто, ну, шо, что ты всего, а здесь мы видим обмерный чуть 1932 года, но надо дату смотрим, потому что внутренние перекрытия, которые здесь есть и были сделаны в 196 году, это они те же, на которых мы даже сейчас стоит. Собственно, лестница, по которой мы поднимаемся, 225 лет. Короб, примерно 1799 1800 года. Первая дата, на нем написана 1804 год. Собственно, когда сюда Екатерина приезжает, у башни уже выстраивается новая восьмигранная часть, автор киоган Брокман, это как раз таки автор э, собора Петра и Павла, который на Кукова Спаса Пребраженского находится в католической церкви. Да? А она, собственно, разговаривает с автором проекта, спрашивает, ее очень интересует, во что будет звонить башня. Говорит, что мы пока даже до той части не добрались, поэтому мы даже не думали, что мы туда повесим. Еще там был какой-то диалог, который не раскрывается ни той, ни той стороной. И, собственно, Екатерина дальше уходит в администрацию города, разговаривает с городской администрацией, и в итоге городу выделяется кредит с суммой 50 тысяч рублей сроком на 120 лет. Собственно, довольно большая сумма на большой промежуток времени. Город его погасил за 55 минут после того, как башня была выстроена полностью, примерно в 1995-1996 году сюда приезжает небольшая посылочка весом 61 Переводим В в килограммы 999 килограмм 222 грамма. Приехал колокол, который был подарен выборку безвозмездно Екатериной. Она из своих собственных средств приказала отлить колокол.